Короче, с чем сейчас играет народ в рейтинге? p 90 МАК-10, Кило-141, М-13, ну и иногда DLQ 33 Да, это хорошие пушки, но какие же они уже заезженные, ну, кроме DLQ, конечно же. Уже, в принципе, на этом ты можешь выключать материал, чтобы сэкономить себе время. Как говорится, вперед играет с попсой. Ну а крепким орешком я поведаю свой личный сезонный топ оружия, на который стоит обратить внимание. Сдар! На, чуть не сдох. Здорово, мужские мужчины! Материал будет переполнен субъективом и моими комментариями, поэтому я очень надеюсь, что у нас получится создать диалог. Если вдруг у тебя будут дополнительные какие-то мысли, то обязательно их отражай в комментариях, потому что очень много ребят, помимо моих фильмов, еще и комментарии чекают, и порой в них рождается истина в этих сообщениях. Так что давай, заряжайся. Конечно же, неспроста ты видишь сейчас геймплей с кошкой. В этом сезоне все-таки я больше топлю за нее, чем за DLQ-33. Стоит понимать, брата-братья, что я всегда играю в опорном пункте и на захвате точек, и все эти пушки и сборки на них будут применимы в большей степени для данных режимов. Так вот кошка, намного маневреннее ДЛК, пробитие тоже идентичные, к тому же можно хорошие бланкскопы с фазумами давать. Для динамичных режимов самое то, в найти и уничтожить и командном бою лучше конечно взять длк u 33, хотя и с кошкой там можно отыгрывать довольно таки неплохо. Сборка у меня вот такая. Знаете, что я вам еще забыл сказать, мужики, это то, что подборка оружия у меня специфическая, и она не всем подойдет. Грубо говоря, в этом топе тоже попса будет, и будет андеграунд skill Трахганы. А еще, чуть не забыл, скажу про самую шикардосную группу в Контаче по нашей родной колдушечке. Там вы сможете найти горячие новости про будущие сливы, ивенты. Например, сейчас там уже есть вся инфа про то, что добавят в следующем сезоне. Там можно затимиться или просто лампово пообщаться в чатике. И скажу по секрету, если у вас, как и у меня, недоступен магазин CP, а боевой пропуск все-таки хочется заполучить, то смело пишите Никите, он вам молниеносно отправит заветный БПшник, ну или СП-шечки зальет. Тут уже кому что нужно, как говорится. И да, можете не переживать, так как я сам лично к Никитичу неоднократно обращался. Как говорится, ссылка в описании, не забудьте Никите черкануть, что вы от меня. Совершенно верно, в классе пулеметов сейчас для меня топ – это РПД со своим эксклюзивным ствольным модулем, а.к. бесконечный боезапас. Стоит отдать должное брата-брату, который меня узнал в катке и написал. «Огненский, ты же говорил, что те, кто играет на РПД, то те сидят на бутылках». Ты немного не так меня понял. Если стараться играть с пулеметом вот в такой сборке подвижно, стараясь посильно помогать команде, то это гуд. Это бро. А если фулкатку сидеть на одной позиции где-то в углу, то это, как говорится, Давайте сейчас сразу расставим все точки над им. Да, у меня скин РПД в орбита, типа со встроенным коллиматором. Нахрена тогда я ставлю кастомный прицел, спросите вы? Все очень просто. Он удобный. Лично для меня во много раз, и к тому же не у всех есть как бы этот скин, спор нет, если вы шпилите в колду с планшета, то он вам не нужен, этот коллиматор, а мне вот сотик как бы ок. Едем дальше, и в топ пехотных винтовок у меня отправляется СПР. Почему не МК-2, как в прошлых топах? Многие могут задаться таким вопросом. Все элементарно, мужики. Играя в связке с зеленым перком на взводе, у СПР практически молниеносная скорость смены на второстепенное оружие. Мне это очень сильно понравилось, к тому же СПР-208 имеет хороший урон на дистанции. Многие из нее любят делать снайперскую винтовку, но мне и с калиматором комфортно играется. Опять же, если вы играете на плазме можете и с мушкой бегать. Кстати, мужики, объективно лучшая пехотка это СКС, так как от карабина КПД больше, да и можно не иметь какой-то супер выдающийся скилл, и так все будет как бы нормально залетать. А вот True Hard пацаны выбирают, конечно же, СПР или подобные такие болтовочки. Ловите сборку. Очень порадовало и удивила меня не так давно штурмовая винтовка lk 24 Если бы меня попросили ее описать, я бы сказал так. Точность на уровне ICR-1, мощность АК-117. Пушка Outsider смогла в этом сезоне, по крайней мере, покорить мои комплекты, а все это вышло как бы случайным образом. Напоминаю, что я прямые трансляции запускаю, на них всякие интересные штуки мы находим, чтобы их не пропускать. И интересные штуки моей трансляции обязательно взлетайте в телеграм-канал, там всегда анонсы да и просто важное объявление я, в общем, выкатываю. Так вот, ЛК-24 в сетевой игре чувствует себя очень хорошо. Преимущественно следует играть на средних дистанциях. Почему я не выбрал М-13, кило 141 или Один свой комплект? Все просто. Первые две пушки банально приелись. Ну, а Один хорош на прием противника из-за своей скорострельности. ЛК-24 гораздо универсальнее. Хочу еще выделить в этом в сезоне АК-117, данный автомат тоже в рейтинге рвет и мечет, но в этом сезонном топе я больше топлю за лк Да! Я стараюсь действовать на упреждение, у п 90 не так много времени осталось, чтобы доминировать в рейтинге. Лично для меня ХГшка это открытие, тоже одно из приятных в этом сезоне. Я дальше не буду долго размусоливать, почему и зачем это произошло, и как что дальше будет. В прошлом эпизоде, который у меня был, вы можете его глянуть, там все я подробно рассказал. Че у нас значит подробовикам? Многие его называют ищи, А кто-то полагает, что в названии есть буква О. Исо, исо. Короче, я ХЗ, как его правильно величать. В комментариях напишите, кто какого названия придерживается. Я буду его называть просто Драбен. Данный Драбен не только в Королевской битве может давать подсрачники. Причем в КБшке с ним справиться смогут не самые очумелые парняги. Ну а вот в сетевой игре нужна определенная сноровочка, о которой я хотел бы вам поведать в отдельном материале. Поэтому если на данном эпизоде будет целых 8 лайков, а, нет, наверное, слишком много. Целых 7 лайков, то эпизод не заставит себя долго ждать. Да и в данном эпизоде я вам и сборку покажу, да и вообще много-много чего -много интересного расскажу. Для обывателей, конечно же, сейчас лучший дробен в рейтинге это R9-0. С ним можно легко отыгрывать, можно легко пацанов забирать, но вот э, кто на опыте, все-таки ждите. Ладно, я уверен на 100%, что топ, который я вам сейчас показал, ни на грамм не совпадает с вашим. И это хорошо на самом деле, так как я всегда стараюсь подбирать неплохие аналоги Мете, который сейчас у нас бегает и прыгает. Чуть не забыл сказать спасибо вот этим потрясающим людям за поддержку нас теме Бабки и OGT Егорке, aka Максиму, огромное спасибо, особенно Максону, за суперскую поддержку на прямой трансляции. Бля, пиздат, мужики, спасибо. Так что обязательно присмотритесь к данным пушкарям. Про 7 Кулакича не забывайте, это был Огнянский, Все только, как говорится, начинается.